Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео расскажу про новую интересную монетку. У нас данный проект создали французы. Что-то интересненькое у них тут получилось. И в последнее время, сейчас, как вы знаете, появляется много скама, поэтому я стараюсь как можно тщательнее теперь, скажем так, проверять проекты. Были моменты, когда я сам, скажем так, немножко не то чтобы прогорел, а... Либо заработал мало, либо, получается, оставался в нуле. В общем, сайт я заранее взял, как бы немного привел, так как здесь много информации, чтобы было проще ее понять, скажем так, на нашем языке. В общем, что у нас по данному проекту? Получается, у нас здесь Quark. Алгоритм у нас, для нас как бы даже не важно, какой же алгоритм. Потому что здесь идет поз и мастерноды. В общем, что дальше? Всего монет 50 миллионов. Прямая, на них очень маленький. Как вы видите, 2,5% это 1 250 тысяч Здесь будет, как вы видите, 4 уровня мастернод. В принципе, сейчас-то как бы популярно стало многоуровневые мастерноды. Но главное их правильно рассчитать, чтобы не было потом инфляции и не сливали, скажем так, монету. Чтобы в одни руки не попало прям очень много монет. Время блока 60 секунд, размер блока 2 мегабайта Для нас как бы это особо роли не играет. Когда мы поставили на, не знаю, там на пост, либо мастерноду. Оно нам капает и мы просто как бы ни о чем, скажем так, не думаем. Также, что еще... У них уже пресейл половину они сделали, как хотели. Также команда у них там, но об этом чуть позже расскажу, со своим капиталом неплохим там они вошли. Также почекал информацию, скажем так, о разработчиках, о админах. То есть они как бы свои деньги сюда вливают. В принципе, когда сюда вливают в проект свои деньги, они не будут его забрасывать, закидывать, поэтому должны его развивать. Это как у них будет поделено, скажем так, 10% на маркетинг, там еще что-то, развитие, пресел идет. В общем, у нас 5000 мастер включается с 211 блока, 75 на 25 идет. В принципе, когда так делать все по табличкам, намного все проще, не надо будет сам потом рассчитывать, выгадывать, сколько это будет, скажем там, окупаться, либо сколько потом будет прилетать монет. Так будет намного удобнее. Здесь сама структура, сколько будет монет, с какого по какой блок копать. Ну, в принципе, как бы все расписали, что, опять же говорю, не пришлось самим считать. А дальше, что у нас, даже сразу, сразу вот в процентах рой написали, какой будет. В принципе, те, кто зашли на 5000 мастер мастерноду, быстренько уже окупились. Также у меня есть Скажем так, небольшая новость. В ближайшие пару дней они будут уже на CryptoBright торговаться. Думаю, два дня это потолок. Что дальше у них? У них будет белая бумага. Скоро она у них появится. Это очень хорошо, когда есть белая бумага. Можно, кстати, я как бы на стриме, я обычно либо на видео не зачитываю белую бумагу. Но для общего развития, для себя можно почитать. Потому что есть такие белые бумаги, когда там просто написаны с ошибками, я не знаю, какой-то неуч, там ее. просто сделал, написал информацию, что да как. А никаких расчетов, подсчетов, ничего как бы нету. Так, ну вот как видите, с годовой доходностью около 10% они пишут. В принципе, это нормальная доходность, потому что на Даше сами знаете такую монетку, да? У них там сейчас примерно э, годовой около 8%, ну плюс-минус плавает, когда выше, когда меньше, в зависимости от курса. Если на такой годовой процент потом выйдут, это в принципе хорошо будет, значит монета будет в цене. Не будет такого, что ее сольют в первые там пару дней. Ну, по крайней мере, за этим посмотрим, понаблюдаем. Так, что у нас еще? Ну, блин, я даже не знаю насчет мастер-нот, как лучше в шары это запустить. Кстати, я оставлю ссылочку в описании, там на канале, где можно, допустим, будет найти также проекты, про них почекать информацию, там русскоязычные люди сразу отзывы оставляют, говорят, там годный, негодный проект. Но опять же, знаете, сколько людей, столько мнений, так что надо будет думать самому, заходить, не заходить. Так, что у нас еще? Ладно, давайте перейдем к дорожной карте. За август, то, что они написали, это они выполнили. Сейчас идут три раунда предпродажи. С каждым раундом дороже и дороже. В принципе, как бы ну, цена еще, так сказать, адекватная. Раньше были моменты, когда и побольше цены ломили за ноды. Ну, а сейчас... Немного везде, скажем так, все опустили. Так, что у нас на сентябрь? На сентябрь получается CryptoBright. Как я и говорил, наверное, 1-2 выйдет, скажем так, на CryptoBright. Потом интеграция с мастернодными сайтами. Она у них уже с одним сайтом есть, что довольно-таки хорошо. И как раз по блокам досыпется... И появится мастернода, получается, второго уровня, который на 10 тысяч монет идет. Это, опять же, кто первый на нее войдет. Рой огромный, монета на бирже. Можно просто сразу, так вот, у тебя стоит мастернода, капает, а... и тебе на кошелек какой монеты. Ты можешь просто их сразу же продавать. Можешь продавать, можешь там копить, откладывать, там, я не знаю. В принципе, сами уже решите. Когда у тебя есть мастернода с хорошим, скажем так, роем, и монета уже на бирже, я думаю, что и сливать сразу никто не будет, потому что 4 уровня мастернод. По крайней мере, второй уровень, третий, если с проектом не затупят, будут еще приносить хорошие деньги. И цена пойдет вверх. Как раз те люди, которые будут на втором, на третьем уровне мастернот, они заработают хорошо. Потом, возможно, еще заработают на четвертом уровне. А потом уже, возможно, пойдет хороший такой слив. Но опять же, как будет следить за проектом? Что у нас вообще дальше предлагают? А, как бы, опять не, тут небольшая, скажем так, разработка. Новый веб-сайт будет. Как бы ничего особенного здесь. Веб-кошелек. Ну вот, на CoinGecko заявку подадут. И посмотрим, как оно у них получится. Белая бумага. Декабрь у нас. Довольт-кошельки. Третий уровень мастер-нот. Так что и как раз еще, я думаю, ближе к зиме общий, скажем так, курс подымется. Все монеты должны выстрелить к зиме, биткоины и тому подобное. Так что, соответственно, и это тоже потянется. Примерно, вот я же говорил, второй-третий уровень мастер на этом люди очень хорошие бабки заработают. Так, потом у них планы на CoinMarketCap. Ну, посмотрим, как это будет дальше получаться. Особо так далеко давайте заглядывать, наверное, не будем. Остановимся хотя бы на вот этом. На CoinMarketCap. В принципе, как бы, ну можно понаблюдать. Не знаю, если как бы вообще дороговато, сделать шарет ноду. Не знаю. Я возможно сделаю шарет ноду. Скинусь, посмотрю, как она будет получаться. Но опять же, будем следить за проектом в дальнейшем мы пока заглядывать не будем опять же говорю ну как вы видите переводчик не совсем корректно перевел то что здесь написано ну, как обычно это быстрые безопасные транзакции скажем ну, получится вложил деньги и потом получать проценты пассивный доход здесь как бы ничего особенно нового нету в принципе сейчас так во многих проектах пишут ну да ладно этот момент пока опустим Здесь команда разработчиков, основатель, в общем, как, не знаю, мы их листать так особо не будем, нам это как бы ни к чему, это, не знаю, кто будет большие деньги инвестировать, те тогда прям будет полностью чекать информацию, когда для шары ноды, либо там какую-то мелкую ноду открыть, в принципе, и если о проекте отзывы хорошие, они идут хорошие, можно этот момент упустить кошельки как обычно стандарт windows linux и под яблоки в общем ничего новенького скажем так скоро крипто ждем крипто посмотрим как это будет все получаться как обычно здесь маленьким знаете по маленьким шрифтам отказ от ответственности пишет то есть в случае чего мы не виноваты и моя хата с краю. Ну, по крайней мере, это.. В данном проекте это написали. А так многие есть, которые люди просто, знаете, создали, там могут бабки собрать и слинять, либо потом выйти на биржу, поторговаться недельки-две. Те, кто опять же успел те заработал, а потом опять все пропали. А эти вроде бы все как бы делают по существу. На MNCN Online также у них есть, они здесь уже я же говорю, зарегистрированы, оплатили здесь листинг. Здесь точно также можно проверить всю информацию по данному проекту. Общая капитализация сейчас у них считается на 69 биткоинов. Это как получается, сколько там сейчас добыто монет, во сколько они оцениваются. Ну а нормальная оценка будет, когда монета будет на бирже. Так что пока этот момент тоже пропускаем. Как видите, на данный момент трой 15 дней. В принципе, неплохо. Скинул сколько там сейчас. Вот. По какой цене ты мастерноду взял, вкинул, окупился. Но опять же, здесь уже люди, наверное, на первых мастернодах неплохо так приподняли, которые самые первые зашли. Поэтому они уже, наверное, еще на две мастерноды все накрутили так что у нас здесь еще есть темка на форуме на биткоин талк дискорд твиттер Присел у них идет в дискорд как я рассказывал в принципе ничего сложного нету зашли в дискорд договорились получили монеты также у них там стартует еще airdrop в Аирдропе можете тоже сейчас вот довольно таки неплохо монету рвать а потом уже ну вот выйдет биржа вы уже сами знаете что с ними дальше делать так, ладно, это мы пока пропускаем. Темка на bitcoin толк В принципе, то же самое, как и на сайте, только все это в письменном виде. Скажем так, урезано. Те же самые проценты, те же самые ссылки. То есть как бы ничего у нас нового нету здесь. Поэтому что можете? Можно попробовать. В принципе, проект сделан хорошо. Администрация адекватная. Uh, у меня есть люди, знакомые, с которыми я общался, они там во многих проектах участвуют и участвовали. У них, в принципе, как бы мнение в этом проекте плохого не сложилось. В принципе, отзывы нормальные. Я же говорю, заходите в Дискорд, проверяйте все это. Также заходите на тот канал, который я оставлю, в ссылки в описании. Там вы про новые можете узнать монеты, скажем так, и шарит, возможно, запустите. Ну, вы, в общем, с этим разберетесь сами. Так что давайте-то поддержите лайком, подписочкой на канал. А у меня пока на этом все. Давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.